тут только хората, как главный прокурор на републике Васил Мрычков. Кои-то не знаели, что хората соусыдены не само по член 273, а и по член 107 и другие членове. Че тут в пазарде лежит мой приятел философ Меди Дуганов Дуганов. Кои-то я усыден, вот три года не в затворе, на строг. Томничен, на 10 годишен, с дитей родену, след, след тое. бил вечер затвора, само за что-то все сопротивил на нормалнуто, човешку то, -то последнуто ко этому устане на человека, да знает гроба на мамы и таты, да не могу приравить, да не могу заравить на ногу и ничего другу, в ручку не знает эти ничта. а стоишь ты главен, как поможешь.